Друзья, как в воскресенье я говорил, наша тема освящение. В прошлом воскресенье я начал чуть-чуть, и я сказал, что я продолжу. И я так рассуждал, и Господь дал мне это, и мы дал эту возможность. И мы продолжим это, это место, которое называется слово освящение как нам нужно осветиться пред нашим Господом, как нам нужно идти и служить нашему Богу, друзья. И вот евреям, я прочитаю евреям, 12 глава, 14 стих, говорит такие слова. «Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа». Друзья, Самое важное, смотрите, что говорит э, Слово Божье. Евреям говорит такие слова. Имейте, старайтесь иметь мир со, со всеми. Не только с одним человеком, со всеми. И святость, без которого никто не увидит Господа. Мы должны, нам человек может делать зло, но мы должны просто, несмотря не на Него, потому что если ты будешь Ему назад возвращать, ты запачкаешь руки свои. Ты начнешь запачкать себя. Но ты, Бог говорит, имейте мир и святость. Потому что без этого, может, наша молитва не услышана, и может, наша молитва не исполнится то, что мы просим. Мы часто, бывает, просим у Бога, о, тот сделал зло, я буду молиться, что Бог ему отомстил. Бог никогда там не работает, друзья. Или мы начинаем что-то говорить, Бог никогда не, с тобой не будет согласен. Но Господь говорит, видите, без которого никто не увидит Господа. Туда войдет все чистое. Туда войдет все чистое, друзья. И туда ничего не войдет мерзость. И Господь за это нас, мы на Земле имеем эту возможность встречаться, освещаться. И мы эту имеем возможность, и мы пользуемся этим, чтобы угодить нашему Господу. И Господь хочет, вот что такое практически освещение и святость? Освещение и святость мы не можем осветиться без святости. И оно почти идет совместно. И вот и святость, как мы уже видели послание, говорит, без святых, мы не увидим Господа. И мы будем стараться продвигаться к святости и освещаться. Это Господь хочет. Бог от нас, вот это Бог, служение Богу, это добровольное служение. Это служение не то развлечение, я Богу служу. Нет, Богу служение добровольное и Бог святой. Он наблюдает за всем. И для того, чтобы понять, что такое освящение, нам нужно увидеть, что такое святость. Слово святость означает духовную и нравственную чистоту. Непорочного духа, души и тела, не к злу. А зло делает много. Зло может делать все. Но когда мы продвигаемся к святости и чистоте, очищении, то мы не должны даже участвовать в этих местах. Святой значит непорочный, непричастен к злу. Это человек, который он не участвует в этих злых деяниях. Святой или свят в абсолютном смысле, то есть, в наивысшем значении этого слова только наш Бог поможет нам. Когда мы приходим к Богу, и мы отдаемся, ему Господь, и я один не могу, Бог нам помогает. И Бог нам помогает освящаться и быть святым. Как Господь нам поможет, друзья? Он поможет нам тем, что мы соглашаемся исполнить Его волю что мы соглашаемся исполнить то, что Он хочет от нас. И когда мы этому, к этому движемся, то тогда сила Господня нас наполняет. И когда нас кто-то хочет что-то сделать зло, она к нам не прикоснется. Мы в Боге, Господь в нас, и тогда от нас, знаете, вот как без, такая вот даже на стекло от дождя мажут вот это, и вода отлетает. И вот так вот от нас отлетает все вот это, когда Иисус в нас, когда мы в Боге, оно вот, знаете, вот я часто еще проводил примеры, я здесь я на юге мало вижу, я ездил, и вот это, а там на севере часто есть такой зверек, называется в Америке сканк, знаете, такой он, она вонючая такая, как начинает, то ты уже знаешь, где он находится я всегда говорил так, братьям, многим я говорил, говорю, знаете, вот на улице ты почувствовал, что это вонючка там где-то воняет, ты закрываешь окно, и она тебе в дом не входит. И когда вот это в жизни нашей, когда ты видишь, на тебя что-то говорят, закрой это окно, чтобы она тебе вот закрой вот это уши и не слушай, что она тебе говорит. И это вон, она не зайдет тебя вовнутрь, ты будешь спокойный. И ты будешь видеть этого человека, но ты его будешь на него смотреть. И знаете, вот когда мы посещаем бывает больного, мы же не говорим, ой, ты больной, ты просто его сожалеешь. И вот думаешь, и ему бы вылечить этого человека. И вот вот так надо, нам на таких людей бывает смотреть. И ну, жалко мне себе, но ну, ему сказать. Но же ему скажешь, он говорит, ну что, я нормальный. Он еще такие люди, а, вот, э, а ты должен смотреть на него в душе так, так с сожалением и в комнате тайной молиться, а Бог будет делать работу. Это, это ведет к тому, что мы с Богом одно. Это Бог хочет. Вот представьте, когда на Голгофе Христос, он что, проклинал своих обидчиков, он сказал: Отец, прости, ибо не знать, что делаю. Он просил, очень прости им. И вот когда что-то происходит, и когда мы движемся к святости, или часто бывает, люди говорят, вот у меня нема терпения, у меня какое то зло подходит, Боже, помоги избавить. И что, вы думаете, что Бог засунул руку вовнутрь и вытащил вам то зло? Нет, Он посылает больше искушения вам. Он допускает для того, чтобы ты переборол себя, чтобы твое «Я» умерло, и восстал Бог. И вот я часто выражался, говорю, если тебя зло доливает, возьмите бутылку воды с собой всегда. Когда ты ну, хочешь кипеть, набери глоток воды в рот и стой. И не отвечай ничего. Ты увидишь, что будешь победой, ты будешь мудрым. Владеющий собой лучи завоевателя города. Когда мы умеем владеть собой, друзья, мы приближаемся к святости, мы приближаемся, и тогда наша молитва, может, она будет услышана Богом. И вот если взять евреем, тут Павел пишет интересное место, где вот это такие, что такие святости? И вот он говорит, евреем, 7 глава, 26, говорит так, «таковый должен быть у нас первый священник, это, говорит, за Бога, за Иисуса, святой». Не, не, не причастный к злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Это Павел пишет о пересвященнике, об Иисусе, который починил Милхоседека. И вот этот пересвященник, он святой. Люди часто говорят, я святой. А Библия говорит, никто не свят, кроме Бога. Но мы достигаем этой святости. Мы начинаем достигать, мы начинаем идти. Некоторые говорят, вот я святой такой, святой такой. А я говорю, на земле святых только один Бог святой. Это когда мы отдаемся, и я не могу сказать, что вот, вот я близкий к Богу, Бог меня слышит, я значит святой, не прикасайся меня. Нет. Я уже в заблуждение попаду. Никто, кто говорит, что он без греха, тот лжец. Библия, Слава Боже, так говорится. И вот когда мы, мы говорим, мы, мы, мы, мы, ну-ну-ну. За тебя должен говорить кто-то. Когда ты начинаешь себя хвалить, то я иногда часто люди за тебя хвалят. Вот я святой, я столько то Я иногда ставлю вопрос. Там, вопрос над ним. Мне нужно, чтобы кто-то говорил за тебя. Я часто приводил, я помню, одному брату сказал, говорю, где в Библии Иисус совершал чудеса и говорил, вот я там подкрутил сына вдовы, Помните ученики? Мы там делаем это. Христос никогда не говорил. Ученики за Него говорили. Сама округа говорила за Христа. Что он там делал. И я скажу, друзья, одно. Когда Бог через вас что-то делает, и люди это видят, не вы будете, окружающий будет говорить за вас, что Бог делает. Только ты начнешь трубить перед собой, это твое, первое твое падение. Это первое твое падение. И ты даже не будешь замечать, потому что ты поднялся на такой пьедестал. Ты не видишь, ты просто сползаешь, но ты не замечаешь, как ты сползаешь на низ. И потом ты можешь остаться у низким. Но Господь хочет, чтобы мы доверяли все Богу. И Бог сказал, я с моей славой не дам никому. Славы Божьей. Бог никому не дает. Он, должен, он говорит, моя слава. Она принадлежит мне, а ты раб ничтожный, который ты сделал то, что ты должен был сделать. Это Бог говорит, это Слово Божие нас учит. И Слово Божие говорит такие слова, когда вы что-то сделаете, не говорит, а скажите, мы рабы ничего не стоящие. Мы сделали то, что нас Господь послал. И это мы должны это совершать, друзья. Это Господь нас этому учит и Бог нас к этому направляет. И вот, когда мы идем, и вот дальше, вот это вот, видите, святым, то есть чистым и непорочным духом, душой и телом. Освящение души верующего человека от веры в веру, от славы к славу. От святости к святости является свидетельством того, что человек действительно принял верой акт Божий. Когда ты с Богом, ты воссоединился с Богом, друзья. Он живет в тебе. Твое я, твое эго, оно умерло. И теперь мы живем не для себя, мы живем для Бога. И когда мы живем для Бога, и мы говорим, что повелишь нам сделать, Господи? И Он говорит, ты должен сделать, друзья. И тогда мы имеем отношения друг с другом. Это тот же самый акт который имеет, знаете, вот когда муж с женой, они имеют тесное отношение друг с другом, они общаются, это тайная ихняя, она не разглашается. Это преобраз, часто Бог приводил это к тому, как человек должен с Ним общаться. Как человек должен с Богом общаться, это тайное. И Бог тебе говорит, и ты делаешь. То же самое, как муж с женой. Оно вот их тайно, и вот они, никто не выходит, не вытаскивается. Это Господь хочет, чтобы мы вот такую тесную связь имели с Ним. И тогда к нам ничего не прикасается, потому что мы освящены Богом. Вместо очищения и освящения такие люди прибавляют еще... Знаете, бывают люди, посмотришь, они такие верующие, они такие хорошие, они добрыми делами делают. И вот я мысль такую записал, я вот прочитаю, вместо очищения и освящения, такие люди прибавляют еще один грех, лицемерие. Благочестие. Когда, когда имеет только вид благочестия, а внутри исполнены греха. Вот такие люди, они такие вот добрые, смотришь на них очень, но они внутри, они полны ненависти. А делают для того, для того, чтобы людей заманить. И 2 Тимофея 3 глава 5 стих говорит такие слова. Имеющий вид благочестия, силы же его отрежься, так тихо удаляйся. И вот есть много лицемерных людей, которые, они вроде смотрят, нормально все, но они с потяжка, они тебе не дадут расти. Они тебе не дадут того, что тебе нужно. И вот эти люди, они часто, они очень много есть. И вот почему мы должны бодрствовать, и почему Христос говорит, что мы должны иметь это отношение. С Ним тесное, когда ты имеешь отношения с Богом тесное, Бог тебе открывает, с кем ты имеешь общение. И видишь, что вроде бы они все, но они поступают лицемерно, они поступают с таким скоростью. Ты выгодный им, и они хотят с тобой общаться. Когда у тебя закончилась выгода, ты, они тебе могут не заметить. И это, и это, в жизни есть, и это в жизни есть, друзья. Я знаю, когда у тебя что-то есть, когда у тебя что-то есть, ты вот это, и вот, ты много друзей. Это то же самое, как вот, пример, помните, я говорил за, за, за сына заблудшего, когда он сказал отсюда имение, и он пошел, имел деньги, имел все, он имел друзей, его использовали лукавые люди. Но когда он остался ни с чем, ты то им тоже не нужен. И вот так вот происходит в нашей жизни, друзья. Мы должны видеть, мы должны бодрствовать, молиться, знать. Потому что люди... И вот когда мы продвигаемся к, к, к освящению, к святости, нам люди такие будут подходить. У нас будут в жизни эти люди. А знаете для чего? Чтобы мы больше поднимались на Голгофу. Это чтобы мы больше... Эти люди нам помогают подняться. Эти люди нам помогают. Знаете, я скажу такой пример. Когда мы жили при СССР еще, там было ясно, где верующий, где человек неверующий. И вот это вот, которые вот гоняли верующих, эгибисты, они что делали? Они, они пресекали всегда верующих. И, и что верующим надо было делать? Он на гогов исправился. Он бежал к Иисусу, потому что было, врага было видно сразу. Вот этот, этот вот, который. И ты молишься за него, но ты приближаешься больше к Богу. Сейчас идет другая тактика. Свобода, все верят Богу, все вроде бы верующие. И все такие, я верю, Бог есть, но он не знает Бога. Он не познал Бога. Понимаете? Познавание Бога, это не то, чтобы сказать, я люблю тебя. Это опять пример, как муж с женой. Они друг друга за жизни, они себя выучили, они в тесном отношении. Они познали друг друга, они знают и движутся. Муж знает минусы жены, но они не упрекают. Я всегда часто говорю молодым, говорю, если ты видишь его минус, ты бери свой минус, у тебя получается плюс, и вы будете двигаться. И ваша жизнь будет устрояться. А если этот плюс на плюс, то это, представьте себе, возьмите аккумулятор, плюс на плюс, что будет? Такие искры идут, и бывают у людей. А мы должны немножко двигаться, уравновешиваться. И вот, вот это все. Господь нам показывает то, то, что мы должны видеть, друзья. Потому что мы будем видеть часто людей, принимающих вид благочестия. Мы будем видеть людей таких, что вроде бы они святые. Они такие все. Но попробуй наступи на мозоль, часто говорят. То ты увидишь. Один браток сказал мне, говорит, засунь палец откусится Я говорю, я знаю. И вот это мы должны понимать. Мы должны знать, что лицемеренные праведники царство Божьего не расследуют. Слово Божие нас говорит таким. Это Матфея, 5 глава, и 20 стих я прочитаю, чтоб не было. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведность книжников-фарисеев, то вы не войдете в царство небесное. В чем разница? В чем разница фарисеи, книжники? Был, а Христос говорит, если ваша праведность не произойдет, они были понаружные, они были понаружные, святые люди все видели, но они завидовали. Они делали звуки. Но наша праведность, мы должны выше быть. А не бить себя в грудь. Помните, когда двое вошли в храм, и один говорил, что? Я, Господи, я десятины даю. Я говорю, два дня пощусь. Я то, я то делаю. А мы зашел, бил себя в грудь и говорил, прости меня. И кто вышел оправданный из храма? Тот, который бил себя в грудь, не выставлял Богу на показ. Он не говорил Богу, я же отдаю деньги, ты должен меня возвратить. Сейчас идет такие учения, ты отдай Богу все последнее, а увидишь, Бог тебя возвратит. Я сказал, не заблужайтесь, друзья, не заблужайтесь, чтобы он вошел туда и жил там. А Бог тебе дает финансы для того, чтобы ты мог распределить правильно. В нужное время куда? Это Богу нужно. Бог хочет, чтобы ты полностью отдал свою жизнь Ему и сказал, Господь, я хочу, чтобы Ты был во мне и я в Тебе. И когда Иисус в Тебе, Он, через, он, он даже видит через глаза Твои. И когда другой человек увидит Тебя и скажет, я вижу в Тебя Иисуса. Это, и он, когда отошел, и он отошел, его начал бить товарищи. и говорит, и когда придет господин, что будет сделать этим лукавым рабом? Он говорит, он сделает. Что сделает? Он его отдаст. И вот видите, написано, и рассечет его, и повернете его одну с средство мира, там будет плач и скрежет зубов. И вот нам дано время, друзья, здесь на земле жить для Господа. Мы живем в последнее время вот вы скажете, ну ты вот все нет. Нет, сейчас события, которые нас толкают, которые события везде происходят, мы живем в последнее время. И мы должны запасаться первого духовного. Когда придет Господь, чтобы мы войти в город воротами, чтобы мы сказали, гряди Господи Иисусе, туда ничего нечистого не войдет, друзья. Бог есть святость. И в этой святости. Мы должны, мы должны достигать этой святости Божьей. Мы должны продвигаться. Господь дает нам все потребное для благополучия. И мы должны всегда благодарить Бога и Отца. Я прочитаю 2 Петра, 1 глава, и тут говорит 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавший нас славою и благочестию, Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни. Друзья, мы живем еще в этой стране, что у нас все есть для жизни. У нас все есть потребное. И мы должны, сказать, я всегда говорю, благодарите Бога, что мы здесь находимся, что у нас все есть. Я на днях говорил с братом, он живет на Украине. Он говорит, пошел в магазин, магазин пустой. Потом привезли, говорят, такие цены, что не достанешь их. Друзья, и мы должны благодарить. Я говорю, как? Он говорит, а мы благодарим за это Бога. Мы каждый день собираемся, молимся и благодарим Бога, и Бог нам посылает пищу. Бог располагает многих людей, которые мы посылаем туда финансы. И они вот это, могут приобрести что-то, чтобы народ покормить. И я всегда говорю: благодари, пока есть возможность здесь за пищу. И потому что придет время, мы, нам может что-то. Но я скажу, и в Америке будет и съезжать это все. Придет время что и в Америке будет то, что это... Но мы должны оставаться Богу благодарны. За это Господь хочет, чтобы мы приближались к Нему и приближались к этой святости, и мы благодарили Бога, Божественной силой, дарованной нам для потребной жизни и благочестии. У нас все есть, но мы должны двигаться за нашим Господом. Мы должны предлагать все старания, чтобы наша жизнь была... И имела, друзья, познание, который Господь хочет нас, повелевает освящаться. Не для того, чтобы мы, знаете, как говорится, снаружи себя делали красивыми, снаружи себя делали такими. Знаете, как говорится, мы священники. Мы там, может, кто там с чему? И вот Христос говорит, обличая фарисеев, я прочитаю место, где говорит, 23 глава, 27 стих. Он же говорит, интересно. горы вам, книжники и ворусей лицемеры, что подавляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажетесь красивыми, а внутри полный костей, мертвые и всякой нечистоты». Друзья, это те люди, лицемеры которые себе ставят себе вот все. «Я святой, не прикасайся, но не внутри пустота» как тот гроб. И Христос это обличает и говорит, вот к чему это все. Но мы должны изнутри, из трева потекут реки воды живой. Друзья, это то, что Господь говорит. Из трева твоего потекут реки. А когда они потекут? Когда мы будем вместе с Иисусом Христом, когда мы войдем в эту благодать Божью, и сила Духа Святого нас наполнит, и тогда этот Бог, Господь, Он наполняет нас, и люди могут питаться от нас. Но если мы пустые, что мы можем делать? Слово Божие, про Христос говорил, если слепой слепого ведут, ведут, куда они попадут? Они оба попадут в яму. Но я хочу, друзья, чтобы мы были видящими. Там, Слово Божие, дальше говорит, Бог в пророках говорил, говорит, имеет глаза, но не видят, имеет уши, но не слышат. А я хотел бы, чтобы мы, и я, и все мы, имели эти глаза, мы видели. Чтобы Бог нам дал это прозрение, чтобы Господь нам дал это прозрение, чтобы Бог, Бог наш эти уши открыл. Потому что в Откровении написано «Возьми глазную мазь, помажь глаза твои». Друзья, и нам нужна эта мазь. Нам нужно, продвигаясь к святости, к очищению, нам нужно эта глазная масса, чтобы Господь помажал наши глаза. И даже эти капли силы благодати Божьей, чтобы она просветилась, чтобы мы видели, мы видели все. Друзья, это важно в нашей жизни. И когда Дух Святой нас будет наполнять, и тогда из потекут, и мы скажем, «Ава, о чрева, Роман Друзья, это Бог говорит. Бог хочет, чтобы в последнее время народ его приблизился. Потому что сейчас, в это последнее время, это все идет в беспечие. Но я не хочу, не хочу сказать. Пробудись, народ. Помните, я когда говорил, я ехал, я рекламу видел, там, знаете, по надорогах рекламы. Я не помню, в каком штате, и было написано «Дежис камен, Эта церковь какая-то поставила рекламу такую, я сказал, Господь, слава тебе, что такую рекламу ставит, а не ставит голый. Вот это самое смотришь и говоришь, и есть о чем задуматься. Если вы помните, я тогда всю неделю это, я думал, да, Господь грядет, мы смотрим, что происходит в нашей жизни, мы смотрим, что происходит здесь, и Господь грядет, а нас Бог Готовит, друзья. Бог нас готовит, очищает, освещает. И Господь хочет, чтобы мы были святы. Без святости Божией мы не увидим нашего Господа. Мы не увидим. Мы можем будем как, как, смотреть так, как через своз. Друзья, но Господь хочет, чтобы мы его увидели. увидели. Помните ее? Там написано никто. Но я увижу Господа. Когда, помните, он, его тело распадало, говорит, мое распадающее тело восстановится. И я, никто, никто, но я увижу Господа. Друзья, и когда Господь нас проводит к этому, и освещает, очищает, мы проходим разные степени в жизни, и Бог проверяет, как ты останешься Ему верным до конца. Мы должны верить и мы должны знать, что Господь нам помогает. Мы должны идти за нашим Господом, и Он дарует нам, чтобы мы ишли за Ним. И когда Господь внутри... Он отражение Его изнутри, и вот я мысль такую записал, чтобы преображая изнутри, создавая человека внутренней нетленной красоты, человека, который постоянно взирая на славу Господню, преображается в тот же образ от славы в славу, как от Господнего духа, друзья. Когда Господь, и это все происходит, и слава Божья, она наполняет тебя, и слава Господня, она производит работу. И второе Коринфянам, 3 глава, 18 стих, говорит такие слова. Мы же все открыты лицом, как в зеркале. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как же от Господнего Духа. Друзья, мы же открыты лицом, как в зеркало. Когда ты в зеркало приходишь, ты видишь себя. Ну, если помните, якова говорит, мы часто забываем то, что Господь нам хочет делать. И в Якову написано, говорит, ты подошел в зеркало, посмотрел, отошел и забыл, каков ты есть. И вот это Слово Божье, зеркало оно открыто. И мы должны вникать, читать, исследовать. Когда мы исследуем Слово Господне, друзья, Слово Божье нас очищает, освещает. Когда мы исследуем Слово Божье и постоянно приобретаем чувствование Христа, там Слово Божие говорит, говорит у вас должны быть чувствование Иисуса. И эти благоухания Божьи. Вот представьте себе, там Слово Господь говорит, это благоухание, оно распространяется от вас к людям окружающим. И они видят это благоухание Божье у вас. И они говорят, они мы хотим такому Богу служить. Мы хотим служить такому Богу, который ты служишь. И это благоухание, оно и должно распространяться. Вот возьмите, вот бывает такие вот подходишь, к какому-то цветочке и вот они так пахнут. Тут вот у меня есть какое-то японское дерево, я не знаю. И вот когда оно цвело, вроде, цветочков не видел. Но оно так пахло, просто приятно было сидеть по этому дереву. Даже жена говорила, говорит, давай скамеечку там будем сидеть. И вот, вот такое благоухание войдет. Я говорю, вот мы должны, христиане, быть такими, чтобы людям было приятно с нами сидеть, чтобы они не хотели уходить от нас. Вот это Божье благоухание, оно распространяется. А когда оно, почему оно распространяется? Потому что мы питаемся от этого. Мы пьем эту воду живую, друзья, и когда мы пьем и вникаем, и работаем над собой, тогда это благоухание Божье распространяется. И наша жизнь меняется. И Господь этого хочет. Вот представьте себе, вот сейчас дождя нема у нас. И цветы, вроде цветут, но они не выдают этого благоухания. Я вот наблюдаю, вот за пчелами смотрю. И вот есть цветы, которые пчела садится, но ничего не может взять там. Потому что нема дождя. И цветы, цветам не можем выдать. И когда вот это есть что-то вода, и откуда питается корень, и тогда он выдает. И тогда это рабочая маленькая, она работает. И это происходит. Это происходит в нашей жизни, друзья. Когда мы, наши корни, глубоко зашли в Иисусе Христе, когда наши корни, они вошли в благодать Божью, друзья. И от нас идет это благо, благоухание Божье. И тогда люди говорят, а я хочу, говорить с этим человеком, я хочу с ним встречаться, я хочу с ним общаться, да, я скажу, мне, мне часто Бог посылает мне людей, которые, я вот бывало с ними общего говорю, и говорю, и уже смотришь, время надо уже, и все, и все это, и, и все нельзя, мне может разойтись. А бывает с такими людьми встречаются, и думаешь, что вроде бы на мусоре повалялся, и такое бывает. Знаете, какой-то какой что-то поел такое, и тебе желудок болит. И вот такое бывает. И Бог хочет, чтобы мы... Знаете, не то, что когда Христос молился в Гефсимании, Он не говорил, отдели их, а Он сказал, сохрани их в мире этом. Бог не сказал, Иисус молился, Он не говорил за учеников, удели их в пустыне, пускай сами сидят. Нет. А Христос сказал, сохрани этого, этого мира. И, друзья, мы находимся среди этого мира. И я скажу, что мы не должны закрываться, как, помните, в союзе делали помидоры в собственном соку. Мы не должны быть такими. Мы должны распространяться. Чтобы это благоухание Христово оно распространялось и многих. Мы должны, Чтобы это происходило, друзья, мы должны отдать себя в жертву Богу. Мы должны себя поставить на жертвенник Божий. И сказать Господь, что скажешь делать, я приду. Я буду делать, Господи, я хочу быть Твоим делом. Я хочу быть Твоим делом то, что Ты хочешь. И когда мы себя ставим полностью, а чтобы поставить Богу себя на, на жертвенник Божий, друзья, нам нужно от отказаться. А если ты полностью скажешь, Господи, я хочу, то Бог тебе поможет отказываться. Бог тебе будет помогать, будет отдвигать, будет все твои дела, все такое будет непонятно. Что происходит? Ты же просил, чтобы тебе помог. Ты просил, чтобы тебе помог приблизиться ко мне, я тебя пробежаю, дитя моё. Знаете, вот бывает с детьми тоже, я хочу на руки, ты его на руки, он отталкивается. Ты его хочешь на руки, он отталкивается, а сам просто на руки. Вот так, вот так у нас в духовной части бывает. Мы говорим, Господи, бери меня в руки свои, он хочет, а мы не хотим его, мы отталкиваемся, мы капризничаем. А Господь говорит, все равно я тебя люблю. Как вот, дети, вот, возьмите, вот это вот, наша жизнь земная. Вот смотришь на детей, и вот так вот Господь с нами. И он обнимает и говорит, а я люблю тебя. И любовь из обстоятельств, я тебе помогу. Знаете, есть такое стихотворение, надо ее найти, прочитать. Там, где один э, душа, говорит, когда были трудности, говорит, там по песку и шли, и говорит, и были два, ну как, как два человека, если потом раз, только одни следы. И говорит, «Ах, ты, а Бог, говорит, а это я, говорит, брал тебя на руках, нес. Тебе было тяжело. Друзья, и когда нам тяжело бывает, не унимайте. Иисус держит вас в руках своих. И Он идет в эти трудные моменты, Он несет вас. А когда уже увидишь, что вы окрепли, он ставит и говорит, а теперь иди, я рядом. Знаете, я скажу, момент такой, когда лежал в больнице, я пришел в себя, скомый, и я сказал, Иисус, ты здесь, мыслями откладывай, да, я тут. Я положил руку твою на меня, он положил. И я почувствовал от теми головы до подушного исцеления. Я тогда, Боже, он сказал, встань. Я тогда встал с кровати, сел на кресло и говорит, и не ложись больше на кровати. И говорит, хотят тебя убрать. Друзья, когда мы имеем отношения с Богом, когда мы имеем тесные отношения с нашим Иисусом, Он слышит наши молитвы, Он выходит нам навстречу и Он говорит, дитя, я помогу тебе, я совершу ту работу и Слово Божие, она ведет. И вот я прочитаю еще одну такие, как совет дать, что нужно для практического освещения. Просто для практического освещения, что нам нужно. И я записал такие выделяющие осознание греховности своей природы, несостоятельность своей сущности без Иисуса Христа. Без Иисуса мы ничего не можем делать, друзья. Без Бога мы не можем. Выходишь из дома – молись. Едешь в машине – молись. Ты не знаешь, что может произойти. Где ты ни говорил – молись, и Бог будет с тобой. Непоколебимость в вере. Ты веришь, что Иисус есть Христос? Верь! Не поколебайся в этой вере. Я верю, Господь мне поможет пройти все трудности, и Он проведет. Я знаю, что Господь мой Избавитель. Друзья, провозглашать нужно победу. Провозглашать! Провозглашайте эти обещания Божьи! И Бог будет с вами. Я часто я говорю, вы делайте, учите детей. Вот эти обещания больше, Вот это все то, что в Библии учите, чтобы дети знали. И они будут говорить, они будут цитировать. И будет это урок нам. Желание взять и нести свой крест. Крест нам... Дан Богом. Мы должны пройти Его. И есть такие моменты, которые эти кресты... Мы должны... Мы часто расплачиваем свои кресты. И нам потом тяжело. Но мы должны взять свой крест и идти за Господом. Расшительность... Я когда тему приготовил о своем кресте. Что такое крест? Мы об этом поговорим. Расшительность в своих благих намерениях Которые ты намерения делаешь, благие и неугодны Господу, они исполнятся. Друзья, мы часто, бывает, просим у Бога. Я в многом просим. Я помните, в прошлом я говорил, что один брат сказал, я благодарю Бога, что половина моих прошений, то, что я написал нужды, не исполнились. Но что я когда смотрю на свою жизнь, если бы они исполнились, я не знаю, где я был бы. Мы иногда просим Бога и не знаем о чем просить. Мы иногда просим, мы хотим <coughs> с Богом говорить лицом к лицу, как Моисей, но мы не понимаем, что могущество Бога, оно мощное, оно сильное. И даже когда Моисей на горе, помните, Моисей, Бог сказал Моисею, увидишь моего лица, моего лица видеть никто не может. Ты увидишь меня сзади. Ты увидишь меня сбоку. Ну, но на так лицо Божье, если кто видит, уже живой не остается. Друзья, это важность. Мы ощущаем, и знаем. Твердость в путях пред Господом. Идти твердо, твердо ногами своими. Идти за нашим Господом и не колебаться. Что бы ни было, будут бури, но твердо держат. Знаете, была, я проезжал э, в Вайоминг, там по 80 там постоянно бывают такие ветра сильные, что сдувает. И вот там едешь, и вот так руль держишь крепко, чтобы тебя не, не вздуло с дороги. И вот эта вот твердость наша, мы должны твердо держаться нашего Иисуса. И Бог поможет нам. Уверенность в Слове Божьем, что мы читаем. Постоянство исследования за Христом. Стремление к святости. Полная и посвященная отдача Богу на служение. Друзья, вот как брат, начиная, говорил, мы только просим у Бога, дай нам. А мы ничего не отдаем Богу. Мы только дай, дай, дай. А мы хотим, а Бог хочет от нас, знаете что, что? Чтобы мы отдали нашу жизнь что мы посвятили нашу жизнь Ему и служили Ему полностью и сказали, «Господь, я все даю в Твои руки, я все даю в Твое распоряжение». Друзья, и вот я прочитаю последнее место, говорю такие слова «Откровения», 22 глава, 14 стих, говорит так, «блажены те, которые соблюдают заповеди Его». Вот они, блажены, в другом переводе говорят «благословены» чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Друзья, как чудесно вот это все благословение и войти в город воротами. Войти в город и в, в том прекрасном городе, там так хорошо, где ожидает Творец нас. Да поможет нам Господь двигаться в святости, и освящаться пред нашим Господом и знать, что наше жительство на небесах. Мы не местные, мы не земные, мы небесные люди. И мы должны знать, что наше жительство там. Тут все проходящее, все пройдет, друзья. Мы жили там, где на Украине, в России, кто-то жил. Мы думали, о, мы будем здесь здесь. Кто знал? Мы все оставили и пришли сюда. А в данный момент сейчас люди вообще все бросают и уходят. Все бросает. Я скажу, один есть наш друг, он это, возле нас жил. И вот война началась, там аэропорт бомбили недалеко от него. Он убежал в Молдавию. Взял там пару чемоданов для перемен одежды на недельку. И с семьей убежал. Дошел в посольство американское, они говорят, твое дело продвинуто, ты должен в Америку ехать. Я, говорю, Я пойду в Вище, они говорят, ну. Они в самолет и в Америку. Там и квартира осталась крутая, все осталось. И вот ни с чем и приехал сюда. Но тут ему Бог помог. Знаете, друзья, вот это наше, нас ничего не должно ждать здесь, тянуть. Вот мы знать, что мы, мы божьи. А если мы Божьи, Бог нам поможет. И мне, и каждому из нас. И я так хочу, когда явится Господь, чтобы мы все стали и сказали, «Гляди, Господи Иисусе, я жду Тебя. Я жду Тебя, мой возлюбленный. Да поможет нам Господь во всем. Аминь».